Приветствую вас, дорогие зрители и слушатели! И вот вам еще один тузовый наборчик анекдотузов. Еду я на машине без прав, останавливает меня гаишник. Но посмотрел он, что за рулем тоже гаишник, и отпустил. Так ты что, гаишник? Да нет, у меня в машине стекла зеркальные. <свечес> как вы поняли, сегодняшняя тема – машины, ДПС и дороги. А на дорогах, как известно... Должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. <свечес> <свечес> <свечес> нормальные ребята. <свечес> ну что же, нормальные ребята, у меня для вас две новости. С какой начать? Начни с хорошей. А кто вам сказал, что есть хорошая Новости автопрома. Запорожский автозавод начал выпуск новой марки автомобиля. Аналог немецкой машины Опель. Теперь разработчики ломают голову, как назвать новую машину. Запопель или Запорожопель? И еще новость. С конвейера Автоваза сошел новенький BMW X6. Как он туда попал? Для всех остается загадкой. А мы продолжаем. Останавливает гаишник автомобиль. Ваши права. Вот, пожалуйста. А вы знаете, что у вас проблема с фотографией на правах? Какая еще проблема? Вот же я. Третий слева. Однажды Тамаду остановили гаишники и выписали штраф за обгон. За непристегнутый ремень, за тонировку, за здоровье, за родителей, за любовь и на пассажок. Инспектор ДПС Петров, предъявите, пожалуйста, деньги. Что, простите? Я говорю, документы предъявите и бумажник откройте. Что открыть? Я говорю, багажник откройте. Так, что это? Труп. Я вижу, что труп. Аптечка где? Действительно, очень смешной анекдот. Ну, а нам пришла еще одна свежая новость. Вчера в Москве на Кутузовском проспекте черный Бентли с тремя семерками на госномере врезался в машину ДПС. После чего машина ДПС скрылась в неизвестном направлении. И, кстати, о дорогих машинах. Если человек купил себе Бентли, то это совершенно не значит, что он богат. Может быть, он копил три месяца. Ну, а мы продолжаем нашу серию анекдотазов про инспекторов ГИБДД. Инспектор ДПС Петров, ваши права, сэр. А почему вы меня называете сэр? Ну, вы же по левой стороне едете. Смешно, да? Сэр! Ну у нас еще одна свежая новость. В Москве появились честные гаишники. Они принципиально не берут зарплату. Ну что тут скажешь? Комментарии излишни. И на этой веселой ноте мы продолжаем. То есть погнали! С ОГОНЬКОМ! МЕВДОТИЦ СМЕШНОЙ! Пока Стивен Кинг объяснял инспектору ГИБДД, почему он превысил скорость, тот дважды описывался и сидел. смешной ну, анекдот очень <смех> да действительно смешной анекдот а вам нравится анекдоты? очень очень смешные анекдоты собак смеялась все время да? неохота вот она, вот она непостижимая женская логика. Именно этой теме мы посвятим следующий наш тузовый наборчик, анекдот тузов. За... Мы заканчиваем, ну а вы не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В ваших комментариях мы ждем от вас новых анекдотузов, которые вы хотели бы увидеть и услышать. Мы их для вас обязательно снимем. Ну все, пока!